Опазжет меня! Все лучше, чем ходить, уткнувшись в землю. Слабак! Я вырвал с корнем города, когда твои старейшины только учились ходить. раньше историю писали как они и как -то... Я сокрушу все! Разразится буря! Кровь! Всегда одинаково! Я сокрушу все! Срейстром поглотит вас! Твой путь усыпан костями и поли <свист> Разразится мурь! Божество не может умереть!